Сезон открыт раз, друг для друга спот, чудесный шей, хруст, стакан наполовину пуст. Прячьте под подушки, Ушки и. Завыет ушки, а buzz.